Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик. Не забудьте подписаться, если еще не подписаны. И сегодня мы с вами будем готовить шашлык. Шашлыком обычно в нашей семье занимается мой муж, Женя, который сейчас снимает. Поэтому готовить я буду по его рецепту с его подсказками. Завтра мы поедем на дачу и жарить шашлык на мангале будет уже он. Я только замариную. Поехали. Именно газированная вода делает шашлык таким мягким и нежным. Это фирменный рецепт моего мужа, и поэтому мы всегда, каждое лето готовим шашлык только на газировке. Мы берем свининку и режем ее на кусочки. Кусочки должны быть примерно одного размера и не очень маленькие. Нюанс по мясу. Мы в этот раз взяли мясо поснее. Посмотрите, на нем вообще нет жира. Но если мы берем кусочки с жиром, обычно мы сразу срезаем это сало, но его не выкидываем. Оставляем в маринаде, и когда шашлык нанизываем на шампуры, сало то, что мы добавляем. В принципе, я знаю, что некоторые это сало вообще не срезают, но мне с ним не очень нравится, поэтому мы делаем именно так. Мясо нарезано, вот такие кусочки у нас получились, теперь мы складываем их в глубокое блюдо или в кастрюльку, главное, чтобы оно туда поместилось. Теперь мы с вами нарезаем репчатый лук. Резать можно кольцами или полукольцами, как вам удобно. Это не принципиально. Добавляем лук к мясу и вот так вот его выжимаем руками, чтобы он дал сок. Прям мнем. Ой, люблю этот рецепт, но глаза разъедает невозможно просто. Надо булочки для плавания надеть. <смех> Ой, слезы текут, невозможно. <смех> Я буду плакать и рассказывать дальше. Теперь мы добавляем к шашлыку сухие травы и черный молотый перец. Соль будем добавлять только перед шаркой. Перемешиваем все хорошенько. Теперь заливаем наш шашлык э, газированной водой. Нам нужно, чтобы вода покрыла полностью мясо, поэтому точное количество вод... я вам здесь тоже не скажу, все зависит от объема мяса и от вашей посуды. Теперь убираем это блюдо в холодильник и оставляем... Ну, можно оставить на час, но лучше всего, конечно, чтобы мясо промариновалось ночь. Мы поедем на дачу завтра утром, и оно тогда получится очень мягкое и вкусное.